В последнее время часто бывает, что приходят девушки ко мне на консультацию по поводу мамопластики и просят «Геннадий Игоревич, вот ты мне можешь сделать просто небольшой разрезик под грудью и поставить имплантант?» А грудь висит, грудь асимметричная, грудь не имеет своей формы никакой. Я таким пациентам говорю абсолютно нет, нужно делать серьезную мамопластику, надо делать подтяжку молочной железы, ставить импланты, которые будут создавать формы, но ни в коем случае не делать то, что им кажется, что будет лучше конкретно в их случае. Я им предлагаю свою методику, которая проверена уже за 20 лет моей практики, свои наработки, которые уже оправданы во всем мире, и коллеги иностранные перенимают мой опыт. Но им это не нравится, потому что остается какой-то лишний дополнительный косметический рубец. Такие пациентки что делают? Они идут к тому доктору, который им говорит, да, я тебе все сделаю, ты хочешь так, я тебе сделаю так и делаю так. И Потом они уже приходят ко мне с осложнениями, и мне приходится это все полностью исправлять. Полностью. То есть менять импланты на другие, потому что они подобраны с учетом другой методики. Делать подтяжку и оставлять все-таки этот маленький косметический рубец. То есть делать так, как это надо было бы сделать сразу. Поэтому мой совет вам, девушки, делайте мамопластику один раз и у того специалиста, которого вы считаете экспертом в данной области, чтобы не пришлось повторять и платить дважды.